Пневмогайковерт Norberg IT-260, оснащенный механизмом двойного удара, специальной разработкой для автомобильной индустрии. Очень удобен в автосервисе для откручивания болтов, так как этот ударный механизм характеризуется повышенным усилием удара на старте. Есть удобная кнопка реверса для переключения режимов. Также можно легко переключать скоростной режим за счет встроенного механизма регулировки скорости. Подвижная гайка обеспечит защиту шланга от перекручиваний и изломов. Максимальное усилие составляет целых 929 ньютон на метр, а скорость вращения 7200 оборотов в минуту. Облегченный корпус и эргономичный дизайн как дополнительные плюсы при работе с гайковертом.